посидим сейчас за копиком Господи, да кто это еще? Ну что, в ты там-то тут оказался, не знаю Да, мимо проходил еще в гости, давно же я тут не был, однако Так, кто это еще там, а? Так. О, какая красивая куколка. Ой, надо спрятаться. Что, тоже решил зайти, да? Мимо да. проходил. У меня тут еще Люха. В смысле? Это самая моя любимая игрушка. Кстати, куда делся, Юха? Окей. Папа придет, сделается. Ау! Сурпрайс,